Всем привет, ребят, с вами Тимур Лев, и сегодня мы играем в игрушку под названием ЮПИ ПСИХО! Да, по вашим советам, я решил в неё наконец-то сыграть. Так, музыка что-то орет слишком. Эй, да, да, она сильно орет. Так, погнали играть. М -м новая игра, да, новая игра, наконец-то. Так, вообще игрушка э со своей стилизацией напоминает Undertale, то есть там тоже выполнение заданий там и прохождение вообще игры. Так опам Опа. Это место очень людное. И мой галстук слишком узкий. Я никогда не носил галстуки. Заметно. Они были правы. Мегаполис сожрет меня живьем. Да ладно уж. И это письмо. Приложение работы. Что если все это было шутка, Розыгрышем. Но. А вдруг это правда? Если письмо настоящее. Это будет. Моя первая работа. Да, челик получил какое-то письмо, и теперь он думает, правда или это розыгрыш. Ну, мы посмотрим сейчас. Какая-то барышня сидит, какой-то мужик, который курится. Что же я наконец-то прибыл? Я надеюсь, что я не ошибся местом. Думаю, мне стоит осмотреться в СДАД и немножко взволнован. Может, стоит с кем-то поговорить? Да, поговорим. Привет, извините. Управление функциональными задачами указанного филиала прям прямо пропорционально продукту. Получено от него договорных отношений к чистой прибыли. М -м? Так. Похоже, что кнопка вызова лифта не работает. Наверное, лифт камера. камерам. Я думаю, за нами кто-то наблюдает. Ну да, по сути, да. А почему там дверь закрыта, мне интересно. Не открывается. Ну, понятное дело, мы не получим никакого ответа. Давай поголодаем. Привет, я Брайан. Приятно познакомиться, Брайан. Если ты не против, не мог бы ты звать меня по фамилии Чепмен. Знаешь, большие компании и их формальности. О, извините, тогда зовите меня Пастернак. Пастернак? Приятно познакомиться, Пастернак. Судя по всему, могу предложить, что это тоже твой первый рабочий день. Просто быть спокоен. Нормально, немного нервничать. Да, есть здесь из-за письма. Итак... Извините, что беспокоен, но я не могу перестать смотреть на твой костюм с тех пор, как ты вошел. Во что ты одет? Эм, костюм? Нет, я имею в виду, кто его дизайнер, кто его для тебя шил. О, тогда понятия не имею. Простите меня за мои манеры, но он выглядит весьма необычно. Ты не помнишь, где ты его купил? По-моему, мне мать купила его в супермаркете. В супермаркете? Извините, но какой у тебя класс? Класс G, а твой... Отвали от меня червяк! Как ты смеешь разговаривать со мной о репе класса G. Ну как? Как? как? Пошел вон, вали! Эээ, извините, заткнись! Что принесло такое дерьмо подобие тебя в такую компанию? Ты знаешь, где находишься? Знаешь! А? Это головной офис синдракор Мифические. Мифическое нет, легендарное здание, из которого происходит самая великая компания в мире. О, да! Я Не закончил! Эта компания нанимает самых умных и квалифицированных людей мирового уровня. Они отклоняют пачками заявки из самых престижных университетов за, за, за того, что они не соответствуют. Со соискатели с требованием опытом борются за... Нет. Успокойся, Чепмен. Я не буду с тобой разговаривать. Проваливай отсюда. Какой-то стороны конечно. Парнишка со своими там причиндалами э разговорами. Здравствуйте, меня зовут Брайан. Ого! Так, повседневно. Моя фамилия Хикс, Ну ты можешь звать меня просто Кейт. А, точно простите, я не привык к этому. Моя фамилия Пастернак. нет нет нет нет, нет. зовите меня Кейт. Это более естественно. Ты из пригорода? Из пригорода. Да, я из класса Джин. Надеюсь, ты не против разговора со мной. Ха -ха -ха. Полагаю, ты тоже повстречался с тем блондином. В центре города работают много высокомерных людей. О, тогда это значит, что ты не столица. Я родилась в классе Е, но мой отец получил здесь работу, и семья смогла повысить ранг. Повезло. Итак, ты тоже здесь, потому что тебе предложили работу? Да, я закончила колледж и пришла шесть вступительных экзаменов. Я очень взволнована. Я уверен, что ты знаешь, как здесь тяжело получить работу. Сюда приходят тысячи соискателей. Кстати, я работаю в отделе изогрированные аналитики что-то такое пока не понимаю а какова твоя профессия М профессия дай-ка угадаю правление слишками э возможно комбинирование программы ну Погоди, системы си системного протокола управления вертикальными базами расчет структурных данных нет я только закончил основную учебу о, -о, -о. Что это дело? Получить работу в этой компании невозможно для класса G. Наверное, письмо это просто чья-то неудачная шутка. Письмо? Можешь посмотреть. Брайан Пастернак, вы были избраны на должность в штате Центрокорп. Эта работа повышает ваш статус до категории класса А на постоянной основе. Оно было доставлено не недели назад. Я думал, я, я не знаю. Но попав сюда, и понял, что это была ошибка. Я идиот. Что ты имеешь в виду ошибкой? Тебя прислало прямое назначение на работу в Центрокорп. Мне кажется, что такая возможность попадает раз в жизни. Взбодрись, парень. Но у меня нет ни должного образования. Или это важная компания. конечно, они подробно изучат каждого студента по стране. Может, они разглядят в тебе небольшой потенциал? Оу. Давай, давай, давай. Иди отсюда. Мистер Чипмен, пройдите в лифт. Ха-ха-ха. Они всегда сначала вызывают более важных людей, понимаете? Конечно нет, я вижу по вашим лицам, насколько вы невежественны. Да, я бы этому мудил прям... Видите, индикаторы над лифтом, указывающие на этаже. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше вас ценят. Девятый этаж руководящей должности. вот моя судьба. Прощайте навсегда, пошел нахер. Ха -ха -ха. Третий этаж. Он остановился на втором этаже. Похоже, что он не так уж он и важен. Миссис пройдите, пожалуйста, пора лифт. Ой-ой, я словно комок нервов. Я словно комок нервов. Удачи, Кейт. Спасибо, Брайан. Ну, кстати, знаешь, она прикольная дев девчонка. А, я здесь, чтобы мы снова встретимся, и я смогу пригласить тебя выпить кофе. О, а я тоже. То есть, подождите, то есть мы находимся на цокольном этаже. а Там потом первый идет, потом второй. Поднялась на четвертый этаж, похоже, что она упорно трудилась, чтобы подняться так высоко. Хм, похоже, что мне надо подождать, пока они не вызовут меня. Конечно, если это письмо на самом деле не было, не было шуткой. Так, ладно, подождем. Давай пока посмотрим. Мне вообще, знаешь, стиль вот реально Эндертейл напоминает, только еще пикселей. Это Памфелл. В нем написано «Безопасность, стабильность, честный заработок и, в первую очередь, ваше благополучие. Это наш приоритет. Синдракорп обеспечит гражданство класса А для всех наших работников. Мы полвека, Мы полвека пробовали на самом верху, работа для вас. Класс А — это мечта для таких, как я». Ну, не знаю... Каждый год Сентракорп обеспечит помощь миллионам людей в, слабо... в слаборазвитых секторах с помощью социальной работы. Помните, рост невозможен без устойчивости. Да. Здесь нич... нет ничего не по полезного. Так, о, это этажи. Ноль, это лобби. Первое, это столовая. Ага, посвящение, безопасность, улей. Так, чуть сразу мне напомнили обитель зла, ладно. Ай, ну, что. Пятые офисы, а потом шестой у нас... Ой. Шест... А, кстати, смотри, здесь 6 шестого этажа. что не интересно. Седьмое архивы и библиотека. Сад, зал. Соседний, десятый, менеджмент крыша, Нет, кстати, знаешь, мне очень интересно, почему здесь нет шестого этажа. То есть, смотри, все этажи есть, а последнего нет. А, то есть, серединки, как говорится, нету, Так. Угу, погнали. Так, ладно, побежали вниз, посмотрим, что у нас там. Hello. Hello. Это буклет. Не написано, находитесь ли вы на, на вершине своего класса. Начните работать в лучшей компании мира с одной из наших роскошных международных стипендий. Блин, а тут, кстати, мне интересно, сколько не бабок будет получать? Ну, типа, не открывается. Ладно, давайте побежали, давай. Короче, я думаю, что это просто шутка какая-то была, и мы уйдем. Перед уходом я должен узнать, что это за письмо. А как это. А у тебя есть инвентарь, кстати? Мне интересно. О! О! мышка управлять. Использовать. Здравствуйте, господин охранник или госпожа. Послушайте, я получил это письмо на нем моем имя. И в нем написано, что я получил работу. Это какой-то розыгрыш или нет? Эй! Да что это идиот. Похоже, что я проделал весь этот путь просто так. Что ж, похоже, что мне не появится работа в столице и мне предстоит долгое путешествие домой. Что за? М -м? А вопрос, а почему нашего имени не сказали? Это конечно я все понимаю, но... Могли бы наше имя сказать. Ладно. Ой-ой, он, он не нравится мне это. Второй. Третий. Ну, четвертый. А, нет, это вот четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Ёппи-психа. Что? Мы на десятом этаже? Алло? Что-то тут не так. Мне кажется, здесь неспроста. Нас просто так отправили десятый 10 этаж. Верхний этаж. Должна быть, это ошибка, так? А я думаю... Так, белый шум на фоне. Это кровь. Здесь кого-то тащили. такое дистанционное управление, но оно не работает. Для него не, мне понадобятся две батарейки. Kill the... This, убей ведьму! Я могу сесть, но лучше не надо. Камеры повсюду. Убей... убей... ведьму. Что это значит, пока не знаю. Ну... Они выглядят как бы обычной сферы. Я ничего не понимаю в современном искусстве. Это такие лампы, не волнуйся. Так, а здесь что-то есть? Так, это современный... Я имел в виду красная краска. Здесь везде краска. Знаешь, чем прикол? Именно тащили сюда. Кого-то. Ладно, может это какой-то розыгрыш по правде. И мы просто такие обычные работники. Ладно, побежали дальше. Да не, давай не в базу, а. Лифт не работает. А что у меня есть? У меня в инвентаре есть что? У меня есть только письмо. Есть сердечко, то, как я понимаю, это еда или что-то такое. И кредиты. Накопленные деньги, кредиты можно потратить на товары и еду. Ноль. Ой, так, ладно, побежали давай наверх, посмотрим, и... что наш Брайан скажет по поводу этого. Убей ведьму? Эм, это какой-то вид эксцентричного в большом городе, так? Синтракорп очень важная компания, поэтому кто я такой, чтобы оценить значимость этого? Кровавого искусства. Возможно, это кровь коровы и стоит миллионы. Ну, да. Ну, по правде говоря, в нашем новом искусстве нифига никто не понимает. Лифт не работает. А что делать надо? Ладно, давай посмотрим на пирамиды различных размеров. Вероятно, в них есть какой-то смысл. Диван. Мы не можем как-то на него посмотреть. О! О, вот я думаю, документ. Выглядит как контракт. Я, Брайан Пастернак, заявляю, что я принимаю работу в приложении Описано в приложении, и моя зарплата будет стоять 10 тысяч кредитов в день. Нифига себе, плюс премия за, до до за достижение обслуживания, а также повышение до класса А. 10 тысяч кредитов в день! Это целое состояние! Так, стоп. Стоп. Стоп. стоп. Это может быть уловка. Надо прочитать приложение в соответствии с заранее установленными нормами юридической... так да кто ж пишет, да? Так, подожди. Угу, все, разобрался. Соглашается представить свои профессиональные услуги в соответствии с темой классификации Синдракор. Соглашаясь на этот заработок, работник принимает все дополнительные положения в этом документе на определенный срок или это рас до расторжения контракта. То есть, грубо говоря, мы принимаем сейчас юридическую информацию ну то есть мы ее заполняем. контракт может быть продленным в соответствии с условиями труда или что требования ассоциация прав союзов. принятие этого контракта влечет за собой полный или часть частичный отказ от привилегий индивидуальной целостности в пользу повышения социального статуса о чем гласит резолюции 1138 года может быть. ага я ничего из этого не понял я тоже так стоит мне подписать контракт короче Перед э, записью я посмотрел. Это, короче, если нажать нет, это будет плохая концовка. Если да, то это хорошее. То есть ну, мы продолжим играть. Я прошел весь этот путь, и я не могу отступить. Все подумают, что я просто трус. Я подпишу его. Э, я... Пс... Вау. Белый экран. Ладно, окей. Дай... Дай... Де... Ого, что это произошло? Мне показалось, что он сказал Дай денег, блядь <с> Ладно, что ж, я подписал его Что теперь мне делать? Ну, идти к лифту, наверное А, вот, смотри что этаж есть, но он Ну ладно, мы находимся на десятом этаже Да, спускаемся, давай на девятый так, девятый этаж. Что у нас здесь интересного? Это памфлет. На нем написано выставка в честь крови, крови дьявола. А, я думаю, это нехорошая. Заперто. Здесь и есть защитное устройство, выглядит оно достаточно сложно. БХ. Б-мик, я такой знаю, вид велосипедов, конечно, но. Так, фонарика у меня нету. Так, мы это уже читали, мы это уже видели. Давай спу спустимся на восьмой этаж. Деревья? Внутри здания? Да, у меня второй вопрос. Откуда тут деревья? Кто-то песню поет. А освещение здесь не работает. Я туда не пойду без света. Я тоже думаю, потому что здесь очередь плачет. Привет! Кто? Кто? Кто может заметить подобные вещи? Что гоблин любит любит курить так же сильно, как он любит сыр? Ну ладно, это мы мучит... Да блин, уди. А кто говорит? ля ля ля ля ля Кто это говорит? Мне интересно. Это где-то сверху, но у меня нет, нет, нет. Ни Не фонарика, у меня нет никакого освещения, у меня ничего нет. Ладно, спускаемся вниз. Давайте так. Мы были на восьмом, спуск... спускаемся на седьмой. Так, седьмой этаж. Ух, какая развалюха. Это мультик-кнопочный экран. Я думаю, что лучше пока ничего не трогать. Кто-то порвал эту картину в клочья. На бирке написано. что написано? Честь благословения дева АМ. Окей. Заперто, не открывается и не подается. Так, архивы. Давай зайдем в архивы. Я не знаю, будет ли толк от того, что я пойду туда. Куда мне, куда мне не надо. И я не вижу здесь ничего интересного. Вы получили один шоколадный батончик. Сникерс нам похоже, кстати. Пусто. Ну, дай-ка посмотреть. Это Сникерс. Да, это Сникерс, так написано. КандиПро. Канди Про, окей. Прикольная игра, мне нравится уже по стилизациям. Так. Побежать тогда на пятый этаж, потому что шестой у нас заблокирован, не работает, только пятый. И вопрос, а что дает дело, если мы будем... Ой, ой-ой-ой. Воу! Выглядит как пустая страница. Погоди, на ней водяной знак. Я положу его в свой кейс. Вы получили таинственный листок бумаги. Это Слизерин, да? Типа, знаешь, когда в Гарри Поттере там, типа, выбираешь что раз два типа? Либо Слизарин, либо там этот... Э, какая не помню, вторая сторона начинается. Мистер Хьюго. О, привет, ты тот новичок? Да, привет, я бра... Эээ... Пастернак. Меня зовут Пастернак. Рад встречи, брат. Бра Пастернак. Не-не-не, просто. Ха -ха -ха. Шучу, дружище, я Хьюга. Твой, твой новый коллега. Я покажу здесь все. Извини, я немного растерян. Понимаю, если ты пришел с приигра то большой город поначалу может забрать у тебя многое. Но будь спокоен, ты в хороших руках. Я покажу тебе, как здесь все устроено. Спасибо. Итак, это пятый этаж. Здесь мы в основном выполняем задания, связанные с управлением. Работа с базами данных, ну знаешь, с компьютерами. Здесь несколько офисов, и я знал совеща, и зал совещаний. В конце находится туалет, а это стол секретаря, хотя ее в данный момент нет здесь. все здесь занято своим делом. Посмотри на того парня, например. Эй, парень... партнер, позволь мне представить себе по сторонам... Видишь, он даже не заметил нас. Один парень приходит на работу, просто ждал выспаться. Хе -хе -хе. Давай со мной, я покажу тебе наш офис. кто-то кстати, прикольно, Хьюго такой толстячок, но нормальненький такой. Хм. Добро пожаловать в свой новый офис. Сейчас он немного пуст, но так как нас, нас несколько сотрудников на больничном, но... Посмотрите, кто выброс. Не могу смеяться, но ну что-то такое. Посмотрите, кто выбросил из своего убежища. Это еще одна наша коллега Соса. Ха-ха! Привет, а пастернак! какая она смешная! Она как будто знаешь? Ха-ха-ха, мы поначалу может быть стеснительной. Но стоит ей начать рассказывать свою историю, то ее уже не остановить. Итак, продолжим наш тур. Знаешь, как будто доктором шарахнул, прям она такая, Ших! Здесь у нас колер с водой. Важная деталь, связывающая весь офис. Не слишком научно, просто бесплатная вода. Когда он пуст, кто-нибудь придет и наполнит его. Хотя это может занять некоторое время. А это краугольный камень в офисе, кофейник. Мы готовим кофе в большом объеме каждое утро. Что скажешь, если мы немного восстановим наши силы? О нет, совсем не осталось кофе. -бы -бы Бытывает легенда, что офис это является обиделением темного существа, которое совсем спит. Говорят, что она только не пьет свежий кофе и никогда никогда не заваривает Новая порция. Я не всосал. Нет, я так и знал, что там кофе будет пить. И такой, ща. Вообще, офигеть. Мне уже игра прям нравится. Итак, попытаешься ли ты соблазнить чудовище, сварганик нам еще кофе? Конечно, что надо сделать? Ну, сначала нам нужна вода и растворимый кофе. Они должны быть где-то здесь. Так. Здесь нет ничего. Хьюга мне нравится, и такая прикольная. Так, вы получили чашку воды. А, так, инвентарь да? инвентарь, да? У нас есть а, сникерс. А, банка воды. Письмо. Мы его осмотреть. Она чистая, но есть водяной знак. Похоже на змею. Слизарин. Окей. Мне пока не надо никому звонить. Пусто. Соса прячется там иногда. Хм. Соса, а может, ты не кофе отдашь, может, у тебя оно есть. Вы получили один пакетик растворимого кофе. Хьюго, я не уверен, что это сработает. Я нашел это в мусорке. Ох, все в порядке. Немного подуть, и все будет в порядке. Итак, раз ты добыл волшебные ингредиенты, просто включи кофейник. Ладно. Соса! Лучше ее не отвлекать. она там, что ли, сидит? Ну, ладно. Вы хотите сварить кофе? Конечно. Я, нет, я бы сейчас с удовольствием выпил бы сейчас чашку крови, даже кружку. Кофе дает тебе более сильный заряд энергии, чем обычная чашка воды. Вода нужна лишь в душе. Итак, я думаю, что я рассказал основы. Есть вопросы? Эм, а в чем заключается моя работа? Ты правда хочешь начать работать? Ты ведь только пришел. О, я только что понял, что забыл научить тебя основными принципами работы. Ксеракс, тебе понадобится чернила и бумага, чтобы делать копия. Это полностью функционал. Ты можешь использовать его, чтобы копировать такую важную информацию, как кварт квартальные показатели или рабочая документация, но при признаем, что это задачи нижних этажей, не так ли? Мы на пятом этаже. Можем использовать этот восхитительный прибор ради веселых вещей. Например, чтобы скопировать задницу. Что? О окей, окей. Давай посмотрим, если это жопа портрет. Я думаю, что стоит сделать это двухсторонний. Ой-ой давай, твоя очередь. Не-не-не, спасибо. Давай, чувак, ты поймешь, насколько это весело. Стоит тебе разок так сделать, наверное. Не стоит делать задницы. Если ты стесняешься, почему бы и не попробовать с лицом? С лицом тут -то только что... Посмотрим. О, нет, в нем зак закончилась бумага. Ладно, жаль, возможно, в следующий раз... Нет, давай, чувак, ты единственный, с кем я могу вытворить такие вещи. Соса-трусиха, и никогда не осмелится на это. Не могу поверить, что у нас нет бумаги в офисе. У тебя есть бумага в кейсе? Хм, я нашел пустую бумажку на полу, сработает. Конечно, любая бумага любая бумага сгодится. Важно, чтобы ты поместил голову в механизм напротив стекла. Вы использовали таинственный лист бумаги. Окей. Косите глаза, да? Так, и что будет? Фотокопия души выполнена. Это лучше... Ого, очень светло. Что произошло? Ведьмина бумага. Что? Ну и но. Я вижу, что ты знаешь, как о себе позаботиться, Пастернак. Итак, теперь в чем заключается моя работа. Как я уже говорил, если ты правда хочешь начать работать, ты можешь воспользоваться старым компьютером рядом с тобой. Кто-нибудь распределит твои обязанности. Окей, но я не вижу здесь ничего интересного. А, вот этот старый компьютер. Давай-ка посмотрим, как это, как это старье включается. Он не работает. Похоже, что нет электричества. Мне пока не надо никому звонить. А, вот. Я попробую подсоединить его. О, он включился, ура! Ой-ой, вам понадобится ID-карта, чтобы получить доступ. ID-карта? Ну, ладно. Написано начальник, лучше его не беспокоить. А я думаю, да. Ну, пусть там... Вы получили один шоколадный батончик. Я должен получить доступ к своему компьютеру. А, ты хочешь спросить у этого, у училика? <смех> э -э, Хьюга, извини, что я снова беспокоен, но мне нужна ID-карта для компьютера А, верно, хм. обычных отправляют в офис с начальником, я проверяю, если твоя, <смех> твоя готова <смех> Господи Так, он зашел так, к начальнику, ну и че? А что не в компьютере? Там что-то есть ящ... его ящики, вы получили кошачью еду Зачем Хьюго нужно что-то подобное? О, телефон. Алло. Алло, мистер Пастернак. Да, это я. Здравствуйте, я ваш начальник. Хьюга сказал мне, что у вас нет ID-карты. Похоже, что произошла какая-то административная ошибка. Приношу извинения. О, нет, все в порядке. Похоже, что они отправили вашу ID-карту в другой офис. Вы должны пойти в офис D, который находится на том же этаже, что и ваш. Офис Д, понятно, спасибо. Окей, то, то есть я должен выйти из другого офиса пойти в другой. Это. А, здесь еще написано Е, В, Да, интересно, кстати. Здесь нет ничего. Здесь нет ничего интересного. Вы получили еще один лист ведьмы... ведьменной бумаги. А почему же так называется -то? Она чисто. Ну, понятно, ничего не изменилось. Так, а что такое? Что это лежит? Непонятно. Ладно. Туалет, да? Давай... У О, Господи, там что-то заблевано, все избито. ой ой <связано> а -а -а -а. Кто здесь смеется? Кто смеется? Алло, мужчина. Ой, простите меня. Ты хочешь попить моей воды? Хе-хе. Э, нет, спасибо. Здесь заклинило Пошли вон отсюда, быстрей Быстрей, говорю Фу, Ладно Да, безумно люди здесь работают Ну, понимаю, столько работать, конечно же Это фотография сотрудников места На всех них юга А где соуса там? Кто-нибудь еще? Офис А Заперто А в Б заперто Ладно С. я тоже это вижу. Девушка около стоит, около говна и, наверное, унюхает. Пусто. Я мало что понимаю в этих таблицах, но я был. я бы сказал, что у компании были взлеты и падения. Ну да. Что это? Это лошадиный помет. Ладно, она больная, я понимаю. Диван блокирует дверь. Возможно, я смогу его сдвинуть с пути. О, какой-то сильный. Так, ладно, побежали сюда. Ой-ой, здесь что-то написано. Ого, тут слишком темно. Эй! Что тут написано? полом. Это ловушка! Э, это не смешно включить свет. Ой-ой. Ой. А! Она меня поранила. А -а, а! а как я должен был выжить? Алло. Итак, окей, окей, это мы уже были. А, мы компьютер не включили. Ладно, включаем компьютер. Так, а я подсоединил теперь давай вот это так сделаем так мы это сейчас все давай давай давай говорит то что ты типа пошел забирать карточку на самом деле ты просто пошел куда-то туда так у нее тут кашечи да лежит так кашечи да окей так а звони директор алло да, я посернак да это административная ошибка Езди в офис Д, это ловушка была, вот реально. Давай еще воду нальем. Кстати, а можно тут все взять? Мне просто интересно, кофе. Мне из ингредиент нужно для кофейника. Сейчас только что сейчас кофе сделал, алло. Они а не вижу здесь ничего интересного. Ну ладно, пожалуйста. Вы получили один шоколадный батончик. Так, ладно, побежали наверх. Вот просто что это было мне интересно. Так, окей, а, давай, да, диван блокирует не дверь, открываем и пошли еще раз, так Странно, что это было и как я должен был уклоняться от этого Ого, тут слишком темно, эй Что тут написано? Ловушка! Эй, это не смешно, включите свет А, я должен подождать Окей, ладно, я понял, как это проходить. Окей, ладно, я понял. Ой, это сотрудник! Эй! Привет! Ты знаешь, я выход? Боже мой, он привязан к стулу, что здесь происходит? Я попробую тебя развязать. Должно быть, он привязан сзади. Я сзади стою, блядь, идиот <coughs> Не получается Эй, я пока не уверен, что я могу Что могу тебе помочь Но, но возможно, между двум, а, Нами двумя мы сможем идти отсюда хоть Отсюда Давай просто его двигать, потому что Ни черта не вижу провода. Окей. А может не отсюда? Вы получили один шоколадный батончик, ладно? Окей, погнали обратно. В обратную сторону. Погнали, погнали, погнали, погнали. Просто очень удивительно, как э, обычный сотрудник попал в такую сеть. О! Это картонная коробка. Блин... О, у вы нашли короб... картонную коробку. Зачем мне картонная коробка? Вентиляционная... Вентиляция открыта, но она слишком высока. Мне нужна помощь, если что я хочу туда забраться. Так, подождем. Внешний инвентарь. Есть картонная коробка. А мы можем ее поставить? А я все еще не могу дать. Стоит попробовать поставить еще коробку. Давай-давай, братан, давай подвигаемся. Ладно, я побежал сюда. Забираю коробку. Мы получили одну картонную коробку. Вау! Это полтергейст, -мо. Не иначе. Ну да успокойся ты, я тебя нашел. Все, все нормально будет. Че ты волнуешься? Так. Что-то там Help me, помоги, пожалуйста, мне <coughs> Вау Вау ё -моё. Сколько трупов Сколько трупов А мы просто первый сотрудник Просто первый раз, знаешь, это такое Спокойнее. Я верю, что где-то позади есть выход такое, рин а беги а ч ⁇ бежать? зажмите shift что такое ва это было а, -а, а Должно быть я выбраться отсюда как можно скорее! <таскаклод> Ай-яй-яй! Так. А, все использовали. Надо отсюда выбираться. Не то слово. Это же какое-то чужое уже. Окей, ладно. Нет, я, конечно, все понимаю первый день рабочий, все такое. Но он, очень, он не должен начинаться с такого. Что это за бред? Ой. Фу. О боже мой, что это было? Что, что происходит в этой компании? Эй, ты! Заперто! Меня видела Соса, но она как-то так это странно мне посмотрела. Соса? Соса? Пожалуйста, нам надо позвать на помощь. Начальник. Начальник? Окей, окей. Очень интересно. Ой, не надо, ой, не надо сюда заходить. Привет. Хьюго, что случилось? Ты будто призрака увидел чудовище там в офисе чудовище что я пошел в офис да и там был я не знаю кошмар а, по-моему я понял то что принял за монстра на самом деле паренек который слегка тронул с умом пару недель назад и за заперся в офисе нет нет нет то что там произошло ненормально там был парень привязан к стулу и десятки сотрудников свисающих со стен мы должны кому нибудь об этом рассказать ну, чувак, я не думаю, что здесь что-то происходит, что-то подобное. Клянусь, там был кофейники и мониторы, которые летали по воздуху. ха ха ха ха Не разыгрывай меня, пастернак. Кроме того, зачем ты пошел в тот офис? Мы завалили его мебелью, чтобы избежать проблем. Ну, начальник мне позвонил и сказал, что там я найду свою ID-карту. А? Твоя ID-карта лежит прямо здесь на столе. Их всегда здесь оставляют. Ну, погоди. В офисе разруха, и почему ты сидишь в кресле начальника? О, разве ты не говорил? В компании начальника ни одного во всем здании. Что? Я знаю, звучит странно, но у них э, всех поехала крыша. Ушли в большинство случаев. Наш последний начальник закрылся в этом офисе давным-давно, пока в этот день просто не сбежал. Кто знает почему, наверное, стресс. Стой, но если начальника кто тогда звонил? Полагаю, какой-то шутник. Да, странно как-то, почему это... Uh. Перестань об этом волноваться Будь в, ну лучше, если ты возьмешь свою ID-карту И начнешь работать, как можно скорее Ой, я сказал работать Что ж, постарайся не, переу... не переусердствовать Ты уже не хочешь сойти с ума Как тот монстр Он реально грохнутый хм. Вы получили свою ID-карту А не то, что звоняет воняет, тут кровь повсюду И работает всего максимум 3-4 сотрудника Я никогда раньше не использовал эти машины. Окей. У -у -у, пошло дело, пошло дело. Загрузка Синтрэнд. Ой-ой. Куда ты? Что? Зеленый кран смерти, окей. Ха? <клых> Что это за место? Может, это еще одна ловушка? Мистер Пастернак. О-о-о-о... Еще одно чудовище. Мне надо сбежать из этого кошмара. Ой. Мы упали, окей. Ой, о Синтро, Или какой там зовут, мистер Пастернак. <звучит> <звучит> Добро пожаловать Синдра Корп. Вы собираетесь убить меня? Сохраните спокойствие, я вас не обижу. Что? Ш что? Что это? Что это такое? Позвольте мне представиться, меня зовут Синдра. Моей обязанностью является рассказать вам о, о вашей работе. Хорошо, но что это за зеленый мир? Пару секунд назад я был в офисе. Вы подключены к интернет корпоративному интерфейсу. Здесь вы можете отслеживать свои задания, получать сообщения от коллег и общаться со мной на любые темы. Уведомление. Вы получили свое первое сообщение. Если хотите, вы его можете выбрать и прочитать его. М -м -м? Что это такое? Добро пожаловать, в Тракор. Мистер Пастернак. Надеюсь, что вы... Что ваше пребывание здесь будет плодотворным, продуктивным и продолжительным. Окей, okay. ты послала мне это сообщение так? Верно. Если вы согласитесь, согласитесь я приступлю к разъяснению ваших обязанностей, соответствующих вашей работе. Хм. Ух ты ж, ух ты ж. Вы, изучи... Вы подробно изучили ранее подписанный контракт, верно? А, ну если честно, был таким длинным, и там было много непонятных слов. Я не все понял, не волнуйтесь, я выделяю из него важную для вас информацию. В соответствии с заранее установленными нормами юридической доктрины, применяемого в соответствующее время, соискатель соглашается предоставить свои профессиональные услуги в соответствии с системной классификацией Синдракор. Соглашаясь на этот заработок, работник принимает все дополнительные положения в, этот, в этом документе на определенный срок или до расторжения контракта. Контракт может быть продлен в соответствии с условиями труда или по, по требованию ассоциации профсоюза. Принятие этого контракта плодитет за собой полный или в частный отказ от привилегий индивидуальной целостности в пользу повышения социального статуса, о чем гласит резолюция 1138. Окей. Okay. Извини, не могла бы ты просто объяснить мои обязанности. Конечно, вы должны сфокусировать свои усилия в Синдракорп на одной простой задаче. Уничтожить существо, прозванное ведьмой. Что? Уничтожить существо, прозванное... Да, я слышал, но я должен убить ведьму, это шутка, верно? Вас наняли в качестве охотника на ведьм. Ладно, ладно, слушай, я не уверен, что... Э... Uh, я не уверен в том, что творится в этой компании, но я не уверен, что я хочу кого-либо охотиться. Ведьма, серьезно? Сейчас я поясню детали ваша работы. Нет, я не хочу знать. но должна быть здесь какая-то ошибка. Иконка показывает ваше первое задание, найти молот-ведьму. Как мне отсюда выйти? Пожалуйста, мистер Пастернак, позвольте мне закончить мои объяснения, и я покажу вам, как выйти. Хм. Спасибо. В связи с недостатком информации о ведьме, вашим первым заданием будет поиск молота ведьм. Колдовство контракта, написано в 15 веке, в котором описывается, как опознать, поймать и уничтожить подобных существ. То есть мы говорим о ведьмах, верно, ведьмы? Синтракор получил компанию Молота-Ведьму, но где находится книга в данный момент неизвестно. По нашим последним данным, книга должна находиться где-то в библиотеке компании на седьмом этаже. Рекомендуем начать наш поиски оттуда. Хорошо, ты закончила? А также должна вас проинформировать. Если найдете книгу, то мы дадим вам премию в размере 1000 кредитов. О, эй, Синтра, послушай, спасибо огромное за предложение и все такое, но охота на ведьм не мое. Я пришел сюда в надежде, что это будет обычная работа, но она не с каждым моментом становится все страннее и страннее. Может будет лучше же, если вы найдете кого-то другого на это место? Жаль, это слышите, вы можете уйти в любое время, если вы хотите отключиться за системы. Активируйте иконку вывода. Я надеюсь, что вы придум... передумаете. Я да буду ждать здесь, если вам понадобится. Окей. Перед тем, как вы уйдете, я должна рассказать вам одну важную вещь. Ваша работа конфиденциальна. Вы не должны раскрывать кому-либо свой статус охотника на ведьм или обязанности. В глазах ваших коллег ваша работа заключается в консультанциях по системам и базах данных. Что? Это в ваших личных интересах. Я надеюсь, что вы не раскроете этот секрет. Скоро увидимся, сэр. Так. Эй, ты, ты ваша ложь в систему? Компьютер немного староват, поэтому возможно, что на нем стоит устаревшая программа. Но для основных функций он должен сгодиться. Ты узнал, в чем состоят твои обязанности? Да, эм, похоже, что-то обычная рутина, если можно назвать убийство рутиной. Убийство? Тебе надо кого-то убить? А, нет! Нет! Убить? А, время! А, ха -ха -ха -ха. я вижу, что ты начал понимать. Ты уже думаешь о, о том, чтобы отклонивать эту работу, не так ли? Да, но вообще-то я не уверен, что подхожу на эту работу. О, почему? Здесь в большом городе все происходит быстрее и просто иначе. Я думаю, а вдруг мне лучше вернуться в пригород? Потребуется время, чтобы привыкнуть. Чувак, не волнуйся, и мы всегда поможем тебе поддержать, когда понадобится. Послушай, если ты напряжен, то отдохни в столовой на первом этаже, перекуси, расслабься, не перетруждайся, это, это твой первый рабочий день. Да, какое-то странное задание, убить ведьму, убить там кого-то, что это такое вообще? О, второй нормальный сотрудник. Эй, мадам, мадам, мадама, красная пижама. Ладно, всего находится много сотрудников, так, на комнат сказал на втором этаже, да? Ладно. Так. Ох, сколько народа! Я не буду ходить в темном темноте без света, и я не хотел бы здесь находиться. Ладно, пошли на второй. На первый втор... раз. Погнали. Я хотел, я хотел на третий, конечно, поехать, но получается, что мы поедем на первый. Так. Ух, какая тут. Еще так побрано, чисто вода. Блин, была бы у меня чешка воды тоже. Так, у меня нет нужных ингредиентов, чтобы использовать в микроволновку. Окей. А что такое? А В соответствии с корпоративным журналом Сентра бы не служащий, а бы лидер. Окей, ладно. Спокойно все едят, что ты там делают? Э, что такое? Похоже, что он что-то ест, но на тарелка пуста. Эти хлопья дают суперспособности. Действительно угу, тоже в это верил. Привет, меня зовут Пастернак. Пастернак, ты часто платишь в душе? Что? Хм, эм, ни разу. А я постоянно так делаю. Ой, что ж, извините, меня зовут Мэллоун. Приятно познакомиться. Ты живешь один? Эм, нет, я живу с родителями. Хм? Точнее, жил, у меня теперь есть жилье в столице. Великолепен. Кофе? Нет. Ладно, тогда увидимся позже. Такая баба, блять. я бы сказал бы, кто она. Шоколадный батончик стоит 150 кредитов, у меня нет таких денег. 150 кредитов. Это алтарь, требуется 5 кредитов для пожертвования, починить. Он сломан, что за кредит, зачем нужно? Это торговый автомат с кофе, чашка кофе стоит 200 кредитов. Да вы, да вы грохнулись. 200 кредитов за какую-то, извините, гру грубо говоря, какую-то херню за кофе. Здесь лежит упаковка лапши. Имя, Имя стюарта. Взять ее. Вы получили лапшу быстрого приготовления. До-ширак. Да. Хм. Лапшу. Давай лапшу приготовим. Вы получили горячую лапшу. Я сейчас тоже бы лапшу поел. Ид. Есть. Пусто. Я может думать, в этой серии мы сегодня закончим. Ладно. Мы сегодня сыграли игру под названием Юпи Психа. Если вам, конечно, понравилось и вам просто интересно посмотреть следующее прохождение по этой игре, то, пожалуйста, поставьте лайк вверх, подпиш... подпишись ты на канал и, конечно же, нажми на колокольчик. Всем удачи и пока-пока!